Так, ну что, мы идем болта охотать. А делать? это Виталик, нахуй, он деревенский дурачок. Это Виталик, что ты как? Мама, как здоровая. Это Григорий, он здесь руководит. Ру, ру,